Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о старых технологиях. Это вторая часть, точнее дополнение к первой. Я хочу пояснить вот в этом видео свое мнение высказать и более так развернуто, скажем, в соответствии с вашими комментариями. Конечно, я благодарен всем, кто написал. Очень здорово, что пишете, что вас интересует эта тема. И тема такая оказалась животрепещущая. Смотрите, я не вообще, скажем так, не подхожу. С той стороны, что вот это только хорошо, а вот это только плохо. Я всегда рассматриваю, у каждой медали есть две стороны. С какой стороны на нее смотреть, в какой ситуации. Поэтому любой дом для меня, он как хорош, так и плох. В какой ситуации. Будет он построен по проекту, в каком месте, какой тип строения, как он будет утеплен, какие будут инженерные системы. То есть я рассматриваю на дом как на комплекс, а не как на отдельно. Каркасник или там кирпич. Газоблок, там, газосиликат, еще что-то и так далее. То есть это все без разницы. Вопрос, где этот дом находится, это первично. И каким образом он построен. Значит, вот хочется отметить. Много написали, что ну хорошо же, когда тебе достанется ну, что-то в наследство. Но ну, понятное дело, ребят, я же не отрицаю и не говорю о том, что нужно вот построить дом для того, чтобы его потом там, через 50 лет сломать. Нет, я об этом не говорил. И просто даренному коню в зубы не смотрят, по идее. С другой стороны, если вам достается ликвидный дом, который вы можете продать за хорошие деньги и очень быстро, то это отличное, скажем, наследство. Если же вам достается то наследство, которое оно в плохом месте находится. Плохая постройка. Строилась, буквально вот экономилась на всем. Из последних денег там и то где-то там что-то, чего-то. Вот это наследство, оно не лучшее. То есть да, это все равно наследство, как ни крути. Если это можно продать за какие-то деньги, то это все-таки деньги. Но вопрос цели того человека, кто строит. Вот опять же, много пишут, что надо строить так, чтобы осталось там твоим внукам. Поймите, вашим внукам этот дом не нужен. Стройте для себя. Вы живете, вы строите, так вот и строите его вот для себя. Как вам нравится. Потому что вам в нем же Вам должно быть комфортно и удобно. Не рассчитывайте на то, что вы сможете построить дом, в котором ваши внуки будут, вот ничего не поменяя, строить что-то. То есть идеально, если вы хотите построить идеальный дом, который достанется внукам. То есть первое, это местоположение. Вот первичное. То есть если земля та, которая останется ликвидом, вот в реальность, не просто вы купили самую дешевую на сегодняшний день, потому что у вас денег нет, а купили себе хороший участок, в хорошем месте там, и так далее, ликвидный, то вот нужно смотреть так, что наследство, это будет оно именно заключаться в том, что, блин, может всякое произойти, там, стихия, еще что-то, пожар, блин, не дай бог, но участок у вас должен быть ликвидный изначально участок. Если вы хотите построить ликвидный дом с такой целью именно, чтобы можно было ваши внуки там, или правнуки даже в нем жили, то это скорее всего будет железобетонный дом, такой свободной планировки, полностью бетон, где внутренние перегородки можно полностью менять и двигать, чтобы снаружи его можно было утеплить. Но опять же, это как такой, скажем, как фахверк, только из бетона. И полости заполнены чем-то, либо стеклом, либо каким-то наполнителем. Вот такой дом еще можно будет трансформировать. Но опять же, сколько на это нужно будет потратить средств? Потому что технологии не стоят на месте, они движутся только вперед. Не знаю, на мой взгляд, бессмысленная трата денег. То есть, моя идея такая. Есть деньги, построить то, что можно будет потом быстренько продать. В хорошем месте. Вот заморачиваться, что вот это понравится внуку, ну, вот точно не надо. Стройте для себя. Все, на этом закончено, по большому счету. Еще хочу отметить один аспект, скажем, наследства. У него есть тоже очень плохая сторона. Когда в семье есть больше, чем один ребенок, и есть два наследника или три наследника, и когда это наследство достается, вот тут вопрос порядочности людей, наверное, вот сущность проявляется, скажем так. Каждый хочет получить свой какой-то кусок, кусок хочет получить наверное, пожирнее или еще что-то. Редко кто, вот давай мы вот, там, на двоих или на троих поровну сразу продаем, да? если кто-то один еще и живет в этом доме, да? еще и молодой и так далее. То есть, очень сложные такие схемы, в которых зачастую Родные люди становятся злейшими врагами. Это тоже офигенно. То есть, если у вас есть счет в банке, там все просто. Вот у вас что-то, что, что имеет просто вот цифры, финансы, акции, там, облигации и так далее, вот цифры. Просто поделили поровну и забыли. Все, все друзья, все счастливы. Все прекрасно. Вот к чему нужно стремиться. А не к тому, чтобы это досталось твоим внукам, чтобы потом еще внуки, блин, вспоминали тебя нехорошим словом, бессмысленно, потому что ни для кого хорошим не будешь, деньги, пожалуйста, есть актив какой-то, оставил, его раздербанили и забыли, и когда ты уже пожил и видишь вокруг себя, Сложился ну, определенный опыт. Ты видел такие ситуации, такие ситуации. там Друзья, родственники, знакомые, как у них вот эти все проходили процессы, скажем так, вхождения в наследство. То я скажу, не всегда это хорошо оставить наследство. Иногда лучше бы и вообще ничего не осталось, и Идилии бы было нечего. То есть таким способом. Здесь вообще вот, интересно, в Финляндии, скажем... Бабушка с дедушкой, если вот живут, ну, я имею в виду уже пенсионеры. Пенсионеры, там, может быть, это уже такие более глубокие пенсионеры, очень часто продают дом и уезжают в квартиру, покупают квартиру. Это вот когда есть муж с женой, скажем, живут. Если кто-то вот один остается, то тоже часто люди сами продают дом и уезжают в этот сами, в дом предстояло. И вот я в Швеции, когда работал, один дедушка, как раз разговаривали, он сказал, что он как раз в процессе продажи дома, продает дом, и собирается уехать в дом престарелых. Ну, спросили, почему так? Почему? Ну, как-то странно было на тот момент этого услышать. Он сказал следующее, что вот, дети у меня выросли, они уехали, они живут в других городах совершенно, то есть приезжать ко мне, у них нет возможности, ну, Имеется в виду по времени просто. Говорит, У меня тоже нет возможности к ним ездить. За домом нужно ухаживать, дом нужно обслуживать. Может произойти следующее, что он говорит, я не хочу умереть, и чтобы узнали обо мне, меня, мое тело нашли, когда уже почтовый ящик будет переполнен. То есть разные ситуации могут быть. В какой момент обнаружат? Потому что если ты живешь где-то там ну, в сторонке, ну пускай там, неделю или две, ну, ну это тоже... Не айс, скажем так. Поэтому люди здравомыслящие все-таки переезжают, говорит, ну а что там? Там меня покормят, у меня будет своя комната. Если что-то мне нужна, какая-то медицинская помощь, пожалуйста, мне помогут. Покормят, есть с кем общаться, с такими же там старичками, бабушками. То есть все нормально и под присмотром. И детям не доставляется никаких хлопот и забот. А вот это все, что продается, все равно пенсионер выплачивает этот, скажем, дом престарелых, он не бесплатный. То есть есть какая-то норма и платится. Платить нужно каждый месяц. Это могут делать дети, а может делать сам человек. Ну, такая вот ситуация есть, скажем, в Европе. На этом я хочу закончить данное видео. Пожелать всем удачи и до новых встреч!